И всем привет! Это канал вод его не смены идущие. А не делят. хотел поделиться прекрасной новостью. У нас в группе проходит розыгрыш золото. 10 тысяч, призовый фонд. Все розыгрыши с видео отчетом. Конкурс приурочен к одному году нашей группе ВКонтакте, а также году нашему YouTube каналу. Мы, конечно, небольшие, но благодаря вам мы растем. Выиграть довольно-таки просто. Надо подписаться на группу ВКонтакте вод подписаться на YouTube канал и сделать репост данной записи помимо всего прочего у нас в группе проходит много разных конкурсов раз в неделю у нас проходит дамагер разведчик опытный либо танковик зависит в зависимости от голосования вашего голосования также у нас есть небольшой конкурс помимо всего прочего это мини-конкурс репостов с небольшим таким призовым фондом кажется конкурс выходного дня а вот такие конкурсы на 10 тысяч золота либо на танк восьмого уровня проходит нас раз в два месяца, все с видеоотчетом, все честно. Поэтому участвуйте в конкурсе, подписывайтесь на группу, на канал, смотрите наши видосы, надеюсь вам понравится. Но в конце хотел бы еще сказать два слова. У наших друзей Вот группа тоже исполняется ровный год и они разыгрывают еще больше призовый фонд, а также Танк Т-127 -э Кстати, мы тоже, если не ошибаюсь, разыгрываем Такой же танк Поэтому обратите на эту группу Тоже внимательно задеть администратор у них Из Wargaming Так что тут вообще все честно Ну и на этом у нас все Подписывайтесь на канал, группу Пока-пока